Специально для дизелей и грузовых автомобилей в линейке продуктов от Супротек есть состав МАКС-ДВС. Он восстанавливает рабочие характеристики моторов с рабочим объемом более 5 литров, защищает их от дальнейшего износа и продлевает ресурс. В основе состава минерал с особыми свойствами. Он активирует формирование нового, более твердого и плотного металлического слоя на поверхностях трения, восстанавливая размеры и геометрию изношенных деталей. Оптимизирует зазоры в трущихся парах. Новый слой лучше удерживает углеводородные цепочки моторного масла. В итоге повышается мощность мотора, экономится топливо, снижаются угар масла, шум и вибрация в двигателе, его токсичность и дымность. Вы получаете значительно увеличенный моторесурс, защиту от износа при запуске и масляном голодании, что особенно важно в холодное время года. Мотор не заклинит даже при аварийной потере масла. Благодаря МАКС-ДВС двигатель защищен в режиме штатной эксплуатации и при всех повышенных нагрузках на него. Благодаря использованию состава в полтора-два раза увеличивается пробег до капремонта. А чем реже ремонт, тем меньше простой техники, тем больше прибыль ее владельца. Состав совместим со всеми типами масел и топлива. На первом этапе обработки добавляем МАКС-ДВС из расчета 5 мл триба состава на литр масла. Через 2000 километров меняем масло и масляный фильтр. Эксплуатируем автомобиль в штатном режиме до следующей плановой замены масла, в ходе которой добавляем второй флакон состава. Если пробег двигателя составляет больше 200 000 км, необходимо при следующей плановой замене масла снова залить один флакон трибо состава. При очень больших пробегах процедуру рекомендуется повторить несколько раз согласно инструкции. Подробная инструкция на сайте и в каждой упаковке.